Всем привет! В этом видео вы узнаете о том, как зарегистрироваться и начать пользоваться электронным кошельком Payer. Для того, чтобы начать им пользоваться, необходимо пройти процесс регистрации. Ссылку на регистрацию вы можете найти в описании к этому видео. После перехода по ссылке нажимаем зеленую кнопку «Создать аккаунт» и вводим ваше ваш email. Далее вводим проверочный код, который пришел к вам на почту. Тут мы можем поменять пароль или оставить предложенный. Тут вводим свои данные и нажимаем кнопку «Готово». На данном электронном кошельке вы можете хранить не только доллары, евро и рубли, но и криптовалюту, такие как биткоин, эфириум, лайткоин и так далее. Для пополнения вашего электронного кошелька вам нужно нажать на вкладку «Пополнить» в левом меню. Выбираете счет, который хотите пополнить. Далее выбираем систему, откуда будем пополнять. А Выбор очень велик, от обычных Visa и MasterCard до пополнения со счета мобильного телефона. Не забываем обращать внимание на проценты комиссии, чтобы пополнять максимально выгодно. Далее вводим необходимую сумму для пополнения и видим, сколько у нас выйдет вместе с комиссией. Если обратим внимание на правую часть, то можно увидеть лимиты на пополнение за транзакцию и размер комиссии. Для вывода средств из Payer заходим во вкладку «Перевести». Выбираем, куда хотим перевести деньги и заполняем необходимые данные. Также справа видим минимальные и максимальные лимиты на перевод и срок исполнения перевода. Стоит отметить, что переводит он всегда мгновенно. В Payer есть встроенный обменник валют. Для того, чтобы воспользоваться, им нажимаем «Обменять». Выбираем счет, с которого хотим обменять средства и счет, на который зачислятся средства. Также тут можно увидеть курс, по которому будет совершен обмен. И последнее, что хотелось бы затронуть, это биржа, где вы можете проводить торги валютами и криптой. Для того, чтобы войти на биржу, выбираем пункт «Биржа» в левом меню. Тут вы можете выбрать, какой парой хотите торговать и срок торгов. Также тут вы можете пообщаться в чате с другими людьми. В правом нижнем окошке вы можете купить или продать. Напоминаю, что для того, чтобы зарегистрировать свой кошелек, вы можете перейти по ссылке в описании этого видео. Всем удачи и пока!